Еще раз здравствуйте. Я рад вас приветствовать на этой встрече. Спасибо, что нашли время. Видимо, есть интерес к проекту. Кому-то неудобно в это время, в Москве. Но, соответственно, для этих людей будет презентация порядка там, 7 часов вечера. Может быть, не сегодня, но зав завтра наверняка тоже проведем. То есть для других часовых поясов. Итак, о чем мы сегодня будем разговаривать? Будем разговаривать о проекте MoneyChase. Моя задача – рассказать вам об этом проекте, показать маркетинг, рассказать, какие выгоды, какие тонкости, нюансы. Я сделаю обзор бота, то есть сделаю регистрацию даже, сделаю обзор бота и покажу, как идут те или иные начисления. Ну и, естественно, отвечу на ваши вопросы. Вообще проект MoneyChase – это проект, можно сказать, с инновационным маркетингом, авторский маркетинг. И достаточно уникальные условия, где, по сути, каждый человек, независимо от того, какое у него текущее финансовое положение, получает возможность частично или полностью, тут у кого как получится, решить свои финансовые проблемы, самореализоваться. И самое главное для новичков – это получить опыт по созданию и расширению своего бизнеса. Вообще главная цель проекта – это создать такие условия, при которых… С минимальными вообще вложениями любой пользователь получает несколько видов опыта. Это опыт накопления, опыт активного и пассивного дохода и опыт инвестиций. И при этом еще получает достойное вознаграждение. Забегая вперед, скажу, что маркетинг здесь очень мощный. То есть его нужно просто понять. Есть еще некие промежуточные цели, такие как создание накопительного фонда для перехода на более высокий уровень. Что это за накопительный фонд? для чего он вообще был реализован, придуман вообще и реализован? Дело в том, что подавляющее большинство людей, когда у них появляется желание накопить на какую-то покупку, будь то мелкая какая-то покупка, типа смартфона, компьютера или крупное жилье, или что-то подобное, то сталкиваются с проблемой, с проблемой накопления. То есть деньги откладываются, но в какой-то момент человек говорит себе, ой, наверное, мне вот сейчас нужно вот потратить часть этих денег на какую-то мелочь. То есть в кубышку залезает, один раз себе разрешил, второй раз, и, глядишь, кубышка уже пустая. То есть с, с этой проблемой сталкиваются многие, и в том числе и я, очень многие с этим. И мало людей, которые могут четко откладывать там на какую-то свою цель. Здесь это будет происходить автоматически, то есть это все реализовано. Также здесь есть создание пассивного дохода, получение опыта первых продаж и дохода по партнерской программе, опыт безрисковых инвестиций и, так называемая, подготовка к финансовому рывку. Ключевое отличие, почему я сказал, что здесь проект очень щедрый. Так вот, ключевое отличие проекта MoneyChase, которое, на мой взгляд, очень выгодно его отличает от других, Является то, что здесь 100% всех средств опять возвращаются в сеть. 100%, не 99 и 9 То есть как только поступила какая-то сумма, в маркетинге вы это будете видеть, она сразу же распределяется по партнерской сети. При этом, если вы активный человек, то вы будете получать сразу там, с первого человека сразу 80%, со второго 60%, с третьего опять 80% а оставшиеся они распределяются дальше на всех активных, активных участников проекта. Вот 8 основных преимуществ, которые выгодно проект выделяют среди других. Наличие как активного, так и пассивного дохода. То есть, понятное дело, есть люди, которые хотят зарабатывать в сети, но не у всех пока еще, пока еще ключевой момент – Получается так, делать так называемые приглашения, хотя здесь делать это очень просто. Все реализовано именно так, что буквально в два клика вы делитесь уже информацией. Здесь очень доступный вход. Семь партнерских статусов, каждый из которых дает большие возможности по доходам. Для участия достаточно просто смартфона. Ну, если кому-то удобнее с компьютера, то пожалуйста. Нет ограничений... По доходу именно за счет уникального шахматного маркетинга. Интуитивно понятный Telegram-бот. То есть весь проект сейчас написан именно в Telegram-боте, реализован. Если в дальнейшем понадобится какая-то веб-версия, то, соответственно, она тоже будет реализован На сегодняшний день программисты считают, что это не обязательно. Также есть так называемые безрисковые инвестиции и очень, что многим нравится, судя по опросам, это ежедневный бонус. Что это такое, все мы разберем по шагам. Вообще сама презентация, вот она займет буквально минут 20-25, дальше будет, конечно, обзор, ответы на вопросы, ну и еще какие-то моменты. После регистрации каждому пользователю внутри создаются внутренние-внутренние кошельки, четыре вида. Это Майн Валет, это основной кошелек. Аккумулятив валит это накопительный кошелек шары валит долевой кошелек и money через шары. это кошелек долевых единиц давайте рассмотрим все это чуть более подробно Итак майн основной кошелек на этом кошельке аккумулируются все заработанные по маркетингу средства распределение идет мгновенно и вывод с этого кошелька возможен в любой момент времени с минимальной комиссией дальше аккумулятив валит это накопительный кошелек, тот самый кошелек, на который автоматически начисляется часть заработанных вами средств. И они служат в основном для перехода на следующий, более высокий уровень. То есть для того, чтобы у вас накопление становилось в дальнейшем больше, больше, больше. Вывод с него тоже возможен, но тут стоит ограничение. То есть не стали делать жестко, что все с него никак не вывести. Да, хотите выводить, выводите, но комиссия будет 50%. То есть половина, если вы хотите... Забрать деньги, не хотите активировать следующий уровень, то сможете вывести половину от заработанных. Далее есть кошелек под названием Шары Wallet. Это так называемый долевой кошелек. Его задача создание полностью пассивного дохода. И сюда идут начисления по долевым единицам проекта, которые входят в состав почти всех статусов. Ну, кроме статуса free и статуса trial. Вот эти статусы долевых единиц не имеют. Но долевые единицы каждый из вас уже, практически каждый из вас имеет, потому что только за регистрацию в Боти уже вам начисляется а, определенное количество долевых единиц. Вот была акция, которая закончилась сегодня ночью, когда началась в два раза больше. Но ну и сегодня, на сегодняшний день, начисляется только за регистрацию 10 долевых единиц. И каждая из них уже может быть монетизирована. На статусе «Триал» тоже нет долевых единиц, но он как раз включает монетизацию, то есть активация статуса «Триал» – это монетизация, уже включение монетизации вот этих долевых единиц, которые каждый зарабатывает за приглашение, которые каждый зарабатывает, ежеднев, получая ежедневный бонус, проценты от ежедневного бонуса личников, ну и, соответственно, за свою личную регистрацию – это разовое начисление. Итак, Еще раз повторим, что сюда идут начисления на долевые единицы, которые каждый пользователь получает за, первое, регистрацию в боте. Второе, за регистрацию в боте по вашим реферальным ссылкам. И поверьте, есть люди, которые зарабатывают их кто-то десятками, а кто-то сотнями и тысячами даже зарабатывает. Ну, то есть активно делают трафик и все. Также получение ежедневного бонуса. Это такая как бы игровая составляющая, когда каждые 24 часа можно зайти в бота, получить ежедневный бонус. Там рандомное начисление от 0,1 единички до 300. Ну, кому как повезет. И еще есть фишка интересная, это проценты от ежедневных бонусов личников. То есть когда вы приглашаете человека, и он получает ежедневный бонус, то вам начисляется 10%. И если у кого-то там например, 100 человек приглашенных, заметьте, не активных каких-то, не тех, которые уже каких-то статусов там активировали и прочее, а просто даже бесплатные люди зашли и получают ежедневный бонус, вы получаете за это 10%. То есть тоже накопление идет достаточно интересно. Ну и, собственно, еще кошелек MCS Wallet – это кошелек долевых единиц, где, собственно, эти долевые единицы вы тоже будете видеть. То есть тут… Есть информация по общему балансу, сколько заработано за приглашение, сколько получено по ежедневному бонусу, сколько начислено при активации статуса и сколько сожжено. Вот я сейчас произнес слово «сожжено». Это тоже очень интересная фишка. Все это сделано для того, то есть когда вам начисляются определенные средства, каждая долевая единица имеет свою ценность в зависимости от статуса. И, соответственно, когда вам начисляется определенное количество средств, то эти долевые единицы сгорают. Сделано это для того чтобы те, кто первые вошли, не получилось так, что у них какой-то бесконечный доход, и все это размывается, размывается, размывается. Нет, люди пришли уже первыми, уже что-то накопили, и, соответственно, получают определенные средства. Для того, чтобы больше и больше постоянно получать, нужно проявлять хотя бы элементарную активность. Сейчас вы видите семь видов статусов, которые доступны каждому. Это статус Free, статус Trial, Base, Silver, Gold, Platinum и VIP. И еще один момент, это как бы ответ на вопрос, какой продукт и прочее. Вот сейчас идет работа над инструментарием как раз для Telegram. Этот инструмент будет, уровень этого инструмента будет доступен с каждым статусом, все больше и больше уровень. Это то, что облегчает любому человеку продвижение в Telegram. Это и рассылки, и постинги в разные группы, автопостинги – это и парсинги и так далее, и так далее. То есть это будет представлено чуть позже. Сейчас работа над этим инструментом идет. Давайте разберемся вот со статусами. Итак, статус free Как только вы зарегистрировались, его стоимость вообще 0 долларов Как только вы зарегистрировались, он автоматически присваивается. Вам начисляется определенное количество долевых единиц. Сейчас, как я уже сказал, это 10. Но даже на бесплатном статусе любой человек получает возможность зарабатывать. То есть каким образом? Доходность здесь 20% с первой линии. Когда по вашей реферальной ссылке люди регистрируются, и кто-то из них активирует какой-то статус, то есть платит деньги, вам начисляется 20%. 10% начисляется на основной кошелек, как я уже говорил, это сразу доступно для вывода. Единственное, что ограничение минимальный вывод – 10 долларов. Ну и, соответственно, 10% начисляется на накопительный. Таким образом, кто вообще не хочет там ни копейки вкладывать, а просто хочет покликать, поп попробовать, то просто за счет активности таким образом можно накопить и на активацию первого статуса. То есть вы, по сути дела, подключились в проект, и даже если не хотите активировать ничего пока, то просто делитесь своей реферальной ссылкой. В этот момент вы набираете, накапливаете долевые единицы, MCS-free они называются, и, соответственно, еще можете и зарабатывать. Конечно, здесь нет уже, вот этот на этом статусе он не принимает участие в шахматном маркетинге, Здесь нет возможности выстраивать команду и структуру, нет пассивного дохода. То есть те долевые единицы, которые вы здесь накапливаете, они не монетизируются. Еще есть один минус, что все личники, после того, как вы получили за них вознаграждение, они уходят в структуру верхнего спонсора со статусом не ниже трял. И оставшиеся 80% всех поступивших средств, распределяются на долевые токены всех активных партнеров, проекта. То есть даже здесь сразу, как только вошло, вошла любая сумма, ну, предположим, 10 долларов, то вы получили 10% на один кошелек, 10% на другой, и вы получили еще, а не вы получили, а все оставшиеся 80% распределились на те долевые единицы, активных партнеров, которые находятся у них на кошельках. Для кого подойдет вообще этот статус? Ну, разве что тем, кто просто хочет проверить как-то систему на работоспособность. Из плюсов можно выделить возможность накопить на активацию следующего статуса. Правда, это не так быстро будет. Из минусов – это потери ощутимых процентов как на старте, так и в перспективе. Потому что все лично приглашенные закрепляются за вышестоящим спонсором навсегда. То есть хотите просто там попроверить как-то, то можно потыкать, поделиться, посмотреть, как идут начисления и прочее. Но, к сожалению, вот на старте было несколько дней, когда распределение шло по всем, даже на бесплатном распределении. Это было сделано с целью показать систему вот новичкам, первым зарегистрировавшимся на работоспособность. Сейчас этот функционал уже отключен, и начисления идут только активным. Ну, то есть те, кто активирует какой-либо статус. Далее. Статус триал. Стоимость его активации всего 10 долларов, то есть это копеечные вообще и доступно абсолютно любому человеку. Здесь уже включается шахматный маркетинг. Здесь появляется возможность выстраивать команду, структуру. Этот статус не имеет в себя, не включает долевых единиц, но те долевые единицы, которые у вас уже есть и которые вы еще накапливаете, MCS-free за приглашение, ежедневный бонус и так далее, они начинают монетизироваться. И ценность этой единицы сразу 8 центов, 8 центов каждый. То есть сгорят эти долевые единицы, будут сгорать по мере того, как вам на ваш кошелек будет постепенно приходить вот эта сумма из расчета 8 центов за одну долевую единицу, что само по себе уже, я считаю, немало. Ну и статус обязательный к активации, то есть нельзя его пропустить и сразу там активирует статус следующий. Дальше уже уровни повышаются и повышается возможность даже по пассивному доходу, то есть статус base. Его стоимость активации 50 долларов. Вот он уже включает 500 долевых единиц MCS, на которые начисляются проценты от оборота всего проекта. И здесь на этом статусе стоимость или ценность этой долевой единицы уже 10 центов. То есть они у вас сгорят, вот эти 500 MCS, как только вы получите на пассиве те самые 50 долларов, которые вы активировали, за которые, при помощи которых вы активировали вот этот статус. То есть 100% назад. Основной доход все-таки идет по шахматному, шахматному маркетингу. Здесь уже появляется возможность выстраивания команды, структуры, также пассивный доход от оборота всего проекта, он также обязателен к активации, то есть нельзя его пропустить. Когда вы активируете вот за 50 долларов статус этот себе, то из них 40% распределяются по маркетингу, чуть позже распределение покажу, куда и как, и 10% распределяются в инвестиционный фонд, и далее каждые 15 минут... Если в инвестиционный фонд поступили средства, то каждые 15 минут они распределяются по долевым единицам, еще раз, активных пользователей, то есть тех, у кого статус не менее триал. Далее, статус Silver, в принципе, включает почти практически все то же самое, что и предыдущий, но стоимость активации 100 долларов, включает уже 1000 долевых единиц MCS, каждая из которых имеет ценность 12 центов. То есть, по сути дела, вы потратили 100 долларов, и только по долевым единицам у вас доход составит, со временем, конечно, составит 120 долларов. То есть здесь уже перекрывается. Также доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды структуры, пассивный доход от оборота проекта, обязательные активации. Кстати, еще один момент. Статусы все автоматически будут активироваться с накопительного кошелька по достижению необходимой суммы. То есть на вашем накопительном кошельке накапливается необходимая сумма. Как только она накопилась, система смотрит еще сутки. И как бы эти сутки даются вам на то, чтобы вы могли вывести деньги из накопительного кошелька, напомню, с комиссией 50%, если следующий статус вы активировать не хотите. Если вы этого не сделали, то система автоматически с кошелька спишет вот эти у вас накопленные 100 долларов и активирует вам следующий статус и начисляет, естественно, на долевые единицы. Здесь при активации 80 80 долларов, прошу прощения, распределяются по шахматному маркетингу и 120 распределяются на долевые единицы. Статус Gold. Его стоимость активации 200 долларов, включая 2000 долевых единиц с ценностью 15 центов, то есть по ним будет начислен доход. 300 долларов, доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды структуры, пассивный доход от оборота всего проекта, обязательная активация, и также автоматически будет активироваться спустя 24 часа после накопления необходимой суммы. Из 200 долларов 160 распределяются по шахматному маркетингу и 40 распределяются на долевые единицы MCS. Следующий статус, предпоследний, это платинум. Стоимость активации 500, включая 5000 долевых единиц с ценностью 20 центов каждая. То есть 500 долларов активация, но по долевым единицам вы получите 1000, 1000 долларов, и только потом они сгорят. Доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды структуры, пассивный доход от оборота проекта, обязательная активация, автоматическая активация, 400 Долларов распределяется по маркетингу сразу, мгновенно, и 100 распределяется на долевые единицы активных пользователей. То есть это все 100% всегда на любом статусе распределяются. Последний статус, статус VIP, его стоимость активации 1000 долларов включает 10 000 долевых единиц с ценностью 30 центов. То есть активация 1000, а по накоплением по распределению на две единицы, они сгорят только тогда, когда у вас будет доход на полном пассиве 3000 долларов. Далее, доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды структуры, пассивный доход от оборота проекта, обязателен к активации, автоматически активируется с накопительного кошелька по достижению на нем необходимой суммы. Уже здесь 800 долларов распределяется по маркетингу, и 200 распределяется на долевые единицы. Итак, мы пробежались по статусу. Вообще теперь давайте разберемся, что такое долевые единицы MCS. Долевой единицы MCS проекта MoneyChase, она задумана, и их основная задача – это создание пассивного дохода каждому участнику за счет, честного и мгновенного распределения части средств, то есть это 20 плюс процентов среди держателей этих самых МСС, активных. Здесь я постоянно заостряю, потому что вопросы, особенно у тех, кто регистрировался в первые дни и получали на полном пассиве, то есть вообще ничего не оплачивая, не активируя никакой статус, здесь сейчас только активные. Далее. Пассивный доход, который можно получить на каждом статусе по долевым единицам. Вот давайте рассмотрим. На статусе Base начисляется 500, которые сгорают при достижении 100% от цены статуса, то есть 50 долларов. На статусе Silver начисляется 1000 которые сгорают при достижении 120% от цены статуса, то есть 120 долларов. На статусе Gold начисляется 2000 000 MCS, которые сгорают при достижении 150% от цены статуса, то есть 300 долларов. На статусе платину начисляется 5000 MCS, которые сгорают при достижении 200% от цены статуса, то есть 1000 долларов, и статус VIP начисляется 10 000, которые сгорают только тогда, когда будет достигнуто 300%, то есть 3000 долларов. Еще раз подробнее, потому что тема такая, что многих это интересует, про MCS. Условно, долевые единицы можно разбить на несколько частей, и каждая из которых отличается от других доходностью, ценностью и способом появления на балансе. Money, cheese, shared, free это долевые единицы, которые зарабатываются вами за, первое, присоединение к боту, за регистрацию в боте по вашей реферальной ссылке, за ежедневный бонус, который ежедневно можете получать, и процент от ежедневного бонуса личников. Иногда начисление у некоторых не происходит, и причина проста, то есть нет подписки на канал. То есть если человек не нажал «подписаться на канал», не прошел это, и потом проверить подписку, то начисление не происходит. То есть нужно пройти капчу, указать свое имя, некоторые не указывают имя, прямо жмакают сразу меню, а потом удивляются, почему им чего-то там не начислил. То есть нужно при регистрации ботов просто внимательно читать, что бот рекомендует и что бот пишет. При этом… Никто у вас не запрашивает ваших каких-то персональных данных, то есть имя, фамилия, отчество и прочее. Вы можете указать что угодно. Как вас зовут, это может быть выдуманное имя, абсолютно, больше ничего. Просто бот должен понимать, как к вам обращаться. Напомню, что вот эти долевые единицы приносят доход в размере 0,8 доллара, то есть 8 центов за одну единицу, и только после этого сгорают. И старт начисления пассивного дохода происходит после активации статуса ТРА. То есть вы зарегистрировались. Посмотрели, почитали, полистали, бонус получили с кем-то, ссылочку, кому-то ссылочку дали, человек зарегистрировался, вам, опять же, начислено что-то. Вот. И дальше принимаете решение, что вы хотите вот это, даже вот эти действия вы хотите монетизировать. Ну, монетизация начинается очень просто. 10 долларов, и все, вы, у вас включается монетизация. Вот этих даже ежедневных каких-то действий простых. Дальше, монетиз, шары, базы, это бонусные голевые единицы, которые появляются после активации статуса... В количестве 500 единиц. На все долевые единицы сюда идет уже распределение средств всего проекта. И доходность, как я уже говорил, напоминаю, 10 центов на одну единицу. То есть 50 долларов потратили, 50 долларов постепенно вам вернулось, и после этого долевых единиц уже вот этих у вас не будет. Далее, долевая единица – это MoneyChief, Shared Silver. Бонусные также долевые единицы – которые появляются сразу после активации статуса сильвера в количестве 1000 единиц. Принесут вам доход в размере 12 центов на одну, то есть 120 долларов, после чего сгорят. То есть на полном пассиве 120%, на 120 процентов окупают стоимость статуса сильвера. Money шарит голд Gold появляются после активации статуса gold в количестве 2000 единиц, принесут доход в размере 15 центов на одну единицу, то есть 300 долларов, после чего сгорают. Таким образом, уже на полном пассиве на 150% окупают стоимость статуса. Мани через шары платинум появляются в количестве 5000 единиц после активации статуса платинум. При этом, если у вас уже есть какие-то, они просто суммируются. То есть система различает эти долевые единицы, их ценность и начисляет на все сразу. Она будет делить. Там, то есть, когда зашли деньги, она делит. Если у вас долевые единицы, там, silver, gold, базы есть, то, соответственно, система делит вам, и вы например, это получаете на все. И как только накопление на какую-то долевую единицу превысило или сравнялось с заявленными процентами, вот в частности здесь 200%, то, соответственно, они сгорают. То есть, таким образом, вот, Маленьчие шары платинум, они на 200 покупают стоимость статуса. И последняя долевая единица VIP появляется после активации статуса VIP в количестве 10 тысяч единиц, принесут доход в размере уже 30 центов на одну единицу после чего сгорят. То есть 3 тысячи долларов. VIP стоит 1000, 3000 долларов на полном пассиве. Естественно, это определенный промежуток времени и проект должен развиваться вот, и постепенно это будет начисляться. Но вот. Представьте себе, люди раньше вас вошли, у них есть долевые единицы такая-такая-такая, они получили свои проценты, дальше у них долевые единицы сгорят, а у вас еще есть. Соответственно, вы уже начинаете получать больше. То есть нет такого, что все, кто первые зарегистрировались, получили, они постоянно получают, получают, получают, и, соответственно, все это будет размываться, и будут начисляться вообще там сущие копейки. То есть это, это неинтересно. Здесь в этом случае продумано все. Как схематично можно посмотреть распределение средств на долевые единицы? Вот у вас есть, точнее в проекте есть инвестиционный фонд, есть пользователь, у которого, например, 10 долевых единиц, у которого 20, есть пользователь 30 у кого, есть пользователь, у которого 40. Понятное дело, что цифры ровные взяты для того, чтобы было понятно вот это распределение. И вот предположим, что в инвестиционный фонд поступило ну, 1000 долларов. Понятно, что суммы могут быть абсолютно разные, на старте суммы пока маленькие, дальше, естественно, суммы будут увеличиваться. Так вот, первый получит, соответственно, 100 долларов, второй 200 долларов, третий 300 долларов по распределению и четвертый 400 долларов. Вот таким образом идет распределение, распределяться, вся эта 1000 долларов распределится. Данная модель распределения части средств, а это более 20%, не только дает дополнительный доход активным пользователям, но и предоставляет возможность использовать ее как своего рода инвестиционную стратегию. Конечно, это не инвестиционный проект, но как стратегию инвестиционную есть люди, которые именно так и используют. Например, для активации сразу всех статусов, разберем вот в таком примере, необходима сумма в 1860 долларов. То есть все статусы подряд активировать. При этом будет начислено 500 с доходностью 50, 1000 с доходностью 120, 2000 с доходностью 300, 5000 с доходностью 1000 и 10 с доходностью 3000. Итого 4470 долларов потенциального дохода, что составляет 240% от начальных средств. Да, второй раз... Активировать тот или иной статус не получится, но всегда есть возможность, ну, скажем так, в кавычках обойти систему, то есть зарегистрироваться просто еще раз там, с другого аккаунта и после получения еще раз крутануть вот эту схему. То есть нет возможности здесь активировать, например, за 1000 долларов и потом еще за 1000 долларов раз активировать статус и тем самым набирать вот эти долевые единицы. Хочу заметить, что вот эти расчеты, которые сейчас видите, это не обещание дохода, это просто демонстрация возможностей маркетинга. Теперь вот как раз с маркетингом и разберемся. Нам нужно разобраться с ним более подробно. Даже если вы сначала что-то не поймете, а такое случается, с шахматным маркетингом ничего страшного, вдумайтесь, пересмотрите потом еще раз, скачайте по PDF, тем более есть в боте и профессиональная озвучка, там есть... И маркетинг, это маркетинг отдельно и полная презентация отдельно, и, соответственно, разберетесь. Но возможности дает потрясающие. Давайте рассмотрим вариант, как происходит, что, когда вы имеете статус free, то есть у вас бесплатный статус. Предположим, что по вашей ссылке регистрируется какой-то партнер и активирует любой статус, там, кроме статуса free, то есть он с free ничего не получит, из нуля ничего это, нельзя сделать, деньги ну, распределить деньги, точнее. В этом случае 10% от стоимости активированного статуса распределится на ваш накопительный кошелек, 10% на ваш основной кошелек. Кстати, вот такой вопрос. А, и еще 80% идет в инвестиционный фонд и дальше распределяется на долевые единицы. Такой еще момент, что а, вот я сказал, что этот человек, он закрепляется там за спонсором и так далее. Да, он уходит в команду спонсора, он начинает ему выстраивать структуру, но... Когда этот партнер будет активировать следующий статус, например, в 50 долларов, то же самое. 5 долларов пойдут у вас на один кошелек, 5 долларов на другой кошелек и остальные, то есть остальные распределятся. Получается, 40 долларов уже распределятся на долевые единицы. То есть при апгрейде, так называемом, при повышении статуса вы все равно с этого человека будете получать доход. Даже если у вас бесплатный статус. Ну, хотя ощутимые потери все-таки будут. Дальше. Теперь рассмотрим варианты распределения средств при активации вашими нечетными партнерами, то есть первый, третий, пятый, седьмой, поэтому шахматный маркетинг называется. Есть нечетные, есть четные. Но здесь уже в этих вариантах рассмотр, рассматривается, когда вы имеете любой статус не ниже триал. Как идет распределение? Вот предположим, что... По вашей реферальной ссылке зарегистрировался человек, и он активирует, вот первый человек, он активирует статус триал за 10 долларов. Он, естественно, становится вашим нечетным, потому что первым. В этом случае 4 доллара распределится на ваш накопительный, 4 на ваш основной, и 2 перейдут в инвестиционный фонд и распределятся среди всех держателей долевых единиц, пропорционально их количеству. Теперь вариант распределения средств при активации статуса «Триал» вашим уже четным. То есть у вас нечетный есть, следующий человек активирует, он становится у вас четным, то есть вторым. Здесь уже по 3 доллара также получите вы на свои два кошелька. Спонсору также перепадет по одному доллару. И два перейдут также в инвестиционный фонд и распределяться надо ли у единицы. Далее, активация статуса, те же условия, только активация статуса B за 50 долларов. В этом случае у нечетного, если нечетный активирует, то 20 распорядится на ваш основной накопительный и 10 перейдут в инвестиционный фонд. Далее, если это делает четный, то по 15 вам, по 5 на накопительный основной вашего спонсора – и 10 в инвестиционный фонд. И дальше распределяются на все. Прежде чем перейти вот к другим статусам, еще раз о том, как работает шахматный маркетинг. Схема достаточно проста. Каждый нечетный ваш партнер остается в вашей команде и в вашей структуре. Вот видите, первый и третий. Вы здесь посередине на этой схеме, наверху ваш спонсор, а каждый четный, вот у вас два четных, они и доход вам приносит и спонсору доход, но они переходят в структуру спонсора и дальше как бы помогают ему развивать его структуру. И вроде бы как кажется, что... Ну, вроде я не хочу, то, чтобы к спонсору кто-то передавал, но на самом деле, если посмотреть это с точки зрения, когда вы на месте этого спонсора, то получается, что очень выгодно. Вот данный маркетинг позволяет выстраивать до бесконечности в ширину и в глубину структуру. То есть вы проявляете активность, ваши партнеры проявляют активность, все зарабатывают, вы зарабатываете и со своих личников, и ваш спонсор зарабатывает с ваших только четных, но там, естественно, намного меньше, чем вы. При активации следующих статусов распределения, идет также в, в таком же процентном отношении. То есть все очень классно. Сейчас рассмотрим вариант распределения средств при активации статуса «Сильвер» за 100 долларов. При активации нечетным 40 на ваш накопительный, 40 на ваш основной, 20 в инвестиционный фонд. При активации четным по 30 вам, по 10 спонсору на каждый кошелек, 20 в инвестиционный фонд. Активация ГОЛД за 200 долларов. При активации четным 80 на ваш основной, 80 на ваш накопительный, 40 идет в инвестиционный фонд и далее распределяется. При активации Gold вашим четным по 60 вам, то есть э, надо понимать, что вы... 80% со своего нечетного всегда получаете, первый, третий, пятый. И 60% всегда со своих четных. Далее по 20% идет на спонсорскую, спонсором. 40% распределяется по всем долевым единичкам. При активации платину... А так как люди постепенно будут повышать, заметьте, что статус -то повышается автоматически. То есть когда идет накопление, идет и повышение статуса. При активации вашим нечетным личником 200 на ваш накопительный, 200 на ваш основной, 100 в инвестиционный фонд. Как только это делает четный, то, соответственно, по 150 вам по 50 – спонсору, и также 100 – в инвестиционный. И последний статус, когда ваши личники будут активировать последний или автоматически он будет активироваться, то, соответственно, по 400 на ваш один и второй кошелек 200 распределится по долевым единицам. Когда отчетно это будет делать – по 300 на ваш накопительный основной, по 100 распределяться на спонсорский накопительный основной и 200 в инвестиционный фонд. Вот я пробежался по всем статусам, и, соответственно, можно видеть здесь, что все 100% на любом статусе распределяются по маркетингу. Всегда. Еще раз в распределение структуры в шахматном маркетинге. Вот вы делаете успешную рекомендацию, у вас появляется первый нечетный партнер, вы получаете вознаграждение согласно маркетингу. Делаете еще одну успешную рекомендацию, у вас появляется четный партнер, вы получаете согласно маркетинга также вознаграждение. И он уходит в структуру спонсора. И так до бесконечности. Каждый нечетный остается в вашей структуре, а каждый четный уходит в структуру спонсора. Важно еще, еще раз подчеркиваю, уже говорил об этом, что при апгрейде, то есть при э, следующем статусе, когда ваши, неважно, четные или нечетные, переходят на следующий статус, вы также получаете средства. То есть если человек даже ушел к спонсору, это не значит, что вы не будете получать эти деньги. Ну вот предположим, что ваш э, первый партнер сделает две успешных рекомендации, у него будет один нечетный и один четный. Первый. Нечетный. Прошу прощения. Ага. Сейчас я чуть-чуть слайда. Один момент. В этом случае первый нечетный останется у него в структуре, а второй четный перейдет уже в вашу. И далее, если этот партнер сделает еще две успешные рекомендации, у него появляется еще один нечетный который остается в его структуре, еще один четный, который, опять же, переходит в вашу структуру. То есть, таким образом, вы за счет своей активности, за счет активности своих партнеров, вы, соответственно, можете расширять до бесконечности. Сейчас вот я вижу сообщение, что плохо слышно. Скажите, напишите, слышно или нет. Потому что я разговариваю сам с собой, а меня никто не слышит. Напишите в чате, пожалуйста, слышно или нет, или руку поднимите. Так, ну вот Вероника пишет, что все слышно. Ну, может, быть, может быть, в записи будет лучше. Так, ну давайте Ирина, я попробую разрешить. Ирина, микрофончик вам активировал. Скажите, нормально ли слышно или все-таки проблемы? Так, Ирина молчит. Давайте попробуем с Татьяной поговорить. Татьяна, микрофон активировал. Скажите, насколько хорошо слышно? Вам нужно самой включить микрофончик тогда? Вы руку подняли? Так, микрофончик не включает, ладно. Но судя по тому, что руки поднимаются, меня все-таки слышно. Поэтому давайте все-таки продолжим. Итак, давайте рассмотрим пример построения структуры, исходя из ситуации, которая выше была. Когда у вас есть только один личник, и он сделал четыре успешных рекомендации. Две нечетные вот у него и две четные, которые к спонсору перешли. Вот такая ситуация. По сути дела, в этот момент, в момент перехода, они начинают работать, как ваши нечетные, на слайде показаны более таким светлым цветом. То есть все их нечетные будут оставаться как бы у них, а все четные переходить к вам. Вот таким образом. То есть у вас вроде как от, от вашего партнера пришли переливчики, и эти переливчики помогают вам выстраивать структуру. Из каждого вы будете получать, по-моему, порядка 20% при каждой их активации. Это может вообще продолжаться, там, по сути дела, до бесконечности. Вот у вас там появился второй нечетный. Он ушел к спонсору. Дальше у вас появился, это, точнее, четный ушел к спонсору. Дальше у вас появляется третий нечетный. Он, у него появляется первый, остается второй опять переходит к вам. То есть вот таким образом у вас ваша структура будет больше, больше, больше, и постоянно идет доход. Еще важный момент тоже. Я уже его проговаривал, но теперь хочу схематично показать. То есть как происходит начисление при переходе на следующий уровень партнерами вашей структуры. То есть у вас, видимо, видите, справа вверху спонсор и посерединке вы. И у вас есть нечетный партнер. Первый. Он активировал, ну, предположим, у него статус B за 50. Вы получите 40 долларов. 20 на один кошелек, 20 на другой. И уйдет в инвестиционный фонд 10 долларов. Далее у вас появляется второй, четный. Вы, ну, также если он активирует статус B, то, соответственно, он перейдет к спонсору. Вы получите 30 долларов, спонсор получит 10 долларов. То есть 20% спонсоров всегда прилетает от нечетных. Ну и, соответственно, также 10 перейдет в инвестиционный фонд. И вот дальше предположим, что вот эти и нечетные, и четные идут на следующий статус. У них активируется следующий статус. Когда нечетный это сделает, например, за 100 долларов, то в этом случае вы получите 80 и уйдут в инвестиционный 20. Когда это сделает четный за 100 долларов, то вы все равно получите. Неважно, что он ушел к спонсору, вы все равно получите свои 60 долларов. Спонсор также получит свои 20 долларов. И 20 уйдут в инвестиционный фонд. То есть бояться того, что вот люди как бы уходят, это часто и такие страхи, которые задают в личку а вот к спонсору уходит, как это так, Там я ничего не буду получать. Нет, вы всегда будете получать, хоть за тысячу долларов будет активировать ваш нечетный, вы все равно будете получать 60% на протяжении всех процессов активации. По сути дела, сама презентация, можно сказать, закончена. Да? Здесь есть полезные ссылки, которые можно заскриншотить, потом набрать в поиске, но в принципе на... Канал, всегда люди подписываются, уже регистрируясь в боте. Теперь, теперь у нас была акция, мы ее пропустим. И сделаем обзор бота. Сейчас я подготовлю все. Итак, вот это аккаунт, который мы будем регистрировать. И сейчас я открою аккаунт, еще покажу. Это админский аккаунт, который, собственно, мы будем... С него, с него мы будем отправлять все. Итак, смотрите, что... Сейчас подождите секундочку. Да, вот обзор бота, чтобы у нас все красиво получилось. Есть аккаунт, который мы будем регистрировать, еще не зарегистрирован. И есть аккаунт, который уже зарегистрирован. А... Кстати, если перейти в личную информацию, это вот от Минский, и здесь статус фри, то есть бесплатный статус вообще. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно знать как минимум логин человека, кому мы будем отправлять ссылку. Сейчас я возьму логин. Дальше. У нас есть вот здесь главное меню, небольшой такой обзор, где можно видеть о проекте. Можно описание проекта в PDF, тоже можно скачать, и для того, чтобы презентацию посмотрели, что-то там непонятно, зашли, почитали, посмотрели скриншотики и так далее. Есть видеопрезентация, это профессиональная озвучка на YouTube. По-моему, минут 20 идет, достаточно быстро все. Есть отдельно там вырезан маркетинг, то есть кто хочет просто только по маркетингу посмотреть. Отдельно в меню вынесено это, что такое MCS, Поэтому есть видео, есть также в PDF отдельно, и возврат в главное меню. Далее, как заработать с нуля, мы сейчас перейдем туда. Расскажу о ежедневном бонусе, кто, может быть, еще не умеет им пользоваться, хотя сомневаюсь, наверное, каждый заходит и сразу кликает именно сюда. То есть у вас появляется возможность ежедневно, выигрывать от 0,1 до 300 долевых единиц. Я не знаю, сколько я сейчас выиграю, здесь невозможно. Здесь просто можно кликнуть и посмотреть. Ну, вот сюда, например. Так, ну, вот мне начислено 2,44 МСС. И они уже могут быть монетизированы, но только на статусе триал. То есть если бы здесь был статус триал, то, соответственно, они уже включились бы в работу, и за каждую начислилось бы из э, расчета 8 центов за одну единичку. Опять же, это не по времени начисляется, а по тем средствам, которые в проект входят. И вот, кстати, видно, что вот если сюда, то 182 начислилось бы. Теперь раздел с личной информацией мы попозже рассмотрим. Есть еще раздел поддержка, но здесь все понятно, да? То есть вы нажали и, соответственно, связь с одним. Очень важно есть большая вероятность, что со временем появятся какие-то мошенники, будут вам писать, что-то предлагать там и прочее. Всегда проверяйте, с кем вы общаетесь. То есть зашли сюда в поддержку, и вот ссылочка на админа. Других админов здесь нет. То есть только то, что вот здесь вот написано, только это администрирует. И какую-то техническую поддержку может вам оказать. Все остальное это могут быть мошенники. Пока еще не встречали, ну, проект совсем свежим, только там буквально несколько дней как стартанул, хотя уже там пару тысяч человек зарегистрировалось. Ну и важно помнить, что один человек живой, ему есть, спать необходимо, просто отдыхать. Поэтому если не отвечает, там, не, не беспокойтесь, ни один ваш вопрос без ответа не останется. Ну и, соответственно, как заработать с нуля. Статус free, заметьте, вообще нету ни копейки, не ни вложено ничего, поэтому здесь есть варианты. Так просто ну, редко в каких проектах дают возможность зарабатывать, хотя сейчас это начинает такие вещи уже планироваться. Вот ваша реферальная ссылка, можете креативить какой-то текст, картинки там отсылать, что-то писать и так далее. Но если не хотите хотя бы на начальном этапе, то есть вот четыре варианта: просто вариант, кликнули, появилась картинка и, соответственно, текст с вашей реферальной ссылкой внизу уже. Эти варианты могут периодически меняться. Вот, выберем вариант 2, что такое MoneyChase и описание такой проекта. И нам нужно поделиться. Поделиться очень просто. Вот сюда нажали и просто отправили. Ну вот у нас аккаунт, на который мы будем отправлять. Отправили. Видите, сразу же пришло сообщение. Это может быть ваш там, знакомый какой-то, неважно. Может быть, у вас есть какие-то чаты по каким-то другим проектам, там, и вы хотите туда закинуть ссылку, на это, если у вас личный чат. Теперь смотрите, как проходит регистрация и тонкости регистрации, которые неплохо бы, может быть, неопытным пользователям проговаривать. То есть запустить. Далее. Ну, для того боты не регистрировались, хотя смысла в этом никакого нет. Все-таки есть простая капча. Нужно просто написать ответ. Некоторые пишут, целый пример вот этот переписывают. Ничему это не надо, просто ответ. Отправили. Отлично. Капчу прошли. Как я уже говорил, конфиденциальность ваша ценится. Никто вас не запрашивает ваших каких-то персональных данных. Поэтому можно указать что угодно. Как тут девушку Вера зовут. Так мы напишем. Вера. Еще очень важно, то есть в этот момент Вера еще не получила свои долевые единички за регистрацию. Обязательно нужно быть подписанным на канал, если не подписан. То есть нажать подписаться, подписаться, вернуться и нажать проверить подписку. И вот в этом случае поздравляю за регистрацию, начислено 10 долевых единиц. Также сразу напоминание, что всегда, всегда нужно быть подписан на этот канал. Если вы от канала отпишетесь, бот будет работать некорректно, либо вообще перестанет работать. Поэтому на канал нужно быть подписан. Есть чат проекта и канал с отзывами. Что такое канал с отзывами? Да? То есть это где люди, получая какие-то выплаты, вознаграждения, начисления, они публикуют отзывы. А публиковать отзывы возможно только из бота. И они публикуются в канале. То есть это не чат, где кто-то может зайти, накрутить, там что угодно написать. Только из бота можно в момент начисления дивидендов каких-то, заработанных средств. Теперь личная информация. Здесь видно сразу, какой статус, реферальная ссылка, баланс. Вот 10 начислено MCS. Баланс валит 0, аккумулятив валит 0. Шары Wallet – 0. Далее, здесь можно будет видеть рефералов, четных, нечетных, структуру и так далее. Кошельки, соответственно, можно по всем кошелькам пробежаться. Вот кошелек, где заработано за приглашение, например, ну это за регистрацию 10, а по ежедневному бонусу ничего. Вот, кстати, давайте посмотрим сразу ежедневный бонус получим здесь. Отлично, 2,85, теперь информация, кошельки, и посмотрим. Да, вот они появились по ежедневному бонусу. Еще раз напомню, уже, по, по сути дела, 12,85, если умножить на 8 центов, ну, соответственно, уже какие-то небольшие деньги. И для того, чтобы включить монетизацию вот этих там и ежедневного бонуса, из-за приглашения и так далее, то в этом случае обязательно нужно иметь статус триал. Кстати, вот здесь можно посмотреть, сразу у вас новый реферал, то есть зарегистрировался, и здесь начислено 5 долевых единиц. Этот же реферал получил ежедневный бонус и 10% начислилось. Как я уже говорил, если у вас большое количество рефералов, даже просто кликающих, да, то вы можете даже вот, по, вот этому ежедневному бонусу 10% получать. Тоже будет неплохой такой доход. Кошельки отдельно каждый. Описан кошелек, вывести. Кстати, есть возможность вот Accumulative Wallet, это кошелек, с которого, собственно, его можно пополнять, другие не пополняются. И это кошелек, с которого активируются все статусы. И пополнить его можно в том числе из кошельков майн Wallet и шары Wallet. То есть оттуда перевести сюда. Назад перевести нельзя. Между этими кошельками тоже не переводится. А вот перевод для пополнения, ну, например, у вас здесь 5 долларов и здесь 5 долларов. Вы собрали на вали, вот на этом кошельке, собрали все на аккумулятиве валит и активировали статус за 10 долларов. То есть вот так можно тоже сделать. Либо идет пополнение через УСДТ или УСДР. Далее вывод «Вывести с комиссии» ну вот, например, там Shared Wallet, у вас здесь накопился по пассиву что-то, вы запрос на вывод. Кстати, вот когда делаете запрос, сразу есть рекомендации. Вывод 4%, сколько доступно с учетом комиссии, и варианты, если вы не умеете, не владеете кошельками. Еще один момент очень важный. Почему, во-первых, здесь используется УСДТ? Ну, в 2022 году, вот такая информация, она уже печаталась, в 2022 году оборот через УСДТ в два раза превысил оборот мастер карт во всем мире. То есть это тренд, его нельзя пропускать. Это очень удобно. Ну, предположим, как принимать платежи через, ну, через границу сейчас? Это же большая сложность. На, в нашем случае никаких проблем нет. Трансграничные. Плюс это приватность. Тоже большое дело. Вам не нужно объяснять, откуда на вашей карточке Сбербанка, откуда то появились какие-то деньги. То есть есть возможность... Деньги получать у СДТ. Поэтому можно использовать вот варианты кошельков. Если у вас есть другой кошелек, может быть, на бирже где-то у вас там есть. И там болтаются там, 10-15 долларов, то, пожалуйста, здесь также, то также можно этим воспользоваться. Если у вас еще нет опыта вообще никакого по использованию криптокошельков, ну, опыт этот все ну, равно придется получить. Но вы хотите быстро активироваться, то, соответственно, к админу обратитесь. Опять же, главное меню – поддержка, и админ поможет вам активировать при оплате с карты. Но это такие разовые акции, потому что выплаты в любом случае в USDT ни, ни на какие карточки, там и прочее, PayPal и прочее, ерунду, такой здесь выплат нет. Есть раздел еще инструкции, как раз также рекомендации, нода, кошелек и так далее, то есть какой-то использовать. Как пополнить, очень коротко, как пополнить можно, как продвигать, также здесь вот можно посмотреть. И здесь, опять же, обзор бота, ну, еще обзор не выложен. То есть вот то, что я сейчас делаю, это еще не выложено. По сути дела и весь бот, ничего сложного в боте нет. Самое главное, самое мощное, это его функционал, который скрыт внутри. А то, что здесь вот сейчас мы видим, вот здесь все очень интуитивно понятно. Зашел человек, вы взяли, поделились ссылочкой вот так, вариантик выбрали, с кем-то ссылочкой там поделились, человек зашел, зарегистрировался, вы получили свои там, 5 долевых единиц, которые у вас могут сразу быть монетизированы, но нужно статус активировать. Кстати, еще один важный момент. Некоторые ждут. Вот я сначала наберу каких-то долевых единиц, потом активирую. Чем дольше вы ждете, тем больше долевых единиц монетизируются здесь и сейчас. То есть если кто-то их монетизирует, на монетизацию раньше поставил, то их в системе больше становится. Поэтому лучше монетизировать раньше. То есть минимальный статус. Оформили себе и начали делиться своей реферальной ссылкой. И вы уже будете получать от оборота всего проекта. А иначе вы будете ждать, ждать, ждать, что-то набирать, набирать, не решаться. Вот. А потом, когда решитесь, то, в принципе, в проекте уже будет большое количество. А это так или иначе размывается. И всегда, кто первые быстро соображают, они получают самые вкусные, так называемые, ягоды. Так, по этому всему я уже пробежался. В принципе, теперь остается только, если есть какие-то вопросы. То есть, если вопросов нет, то... Встречу мы закончим. Если есть вопросы, давайте мы их голосом зададим. Если у кого-то есть вопрос, нажимайте кнопочку «поднять руку», я активирую микрофон, и вы зададите вопрос. Еще раз, вопросы можно... Я буду отвечать на вопросы только касаемые этого проекта. Так, в самом начале было много рук, сейчас мало. Так, Виктория, давайте попробуем. Я активировал вам микрофон, нажмите его вот так же, и можете говорить. Сегодня у нас как-то люди нерешительные. Руки поднимаются, а говорить никто не хочет. Татьяна, давайте попробуем, Татьяна. А вот слышно меня? Так, вот сейчас. А, да, Виктория, вас а слышно? Я очень хорошо слышно. Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что доходность от данного проекта можно получить, пройдя один круг по активации всех статусов. Нет, доходность вы получаете сразу. Вот как только вы активировались статус первый, да, у вас все, уже пошла доходность. И по маркетингу, более того, у вас даже на статусе бесплатном доходность есть. Я уже говорил, что когда по вашей ссылке будет оплата, вы получите 10% на один кошелек, 10% на другой. Это уже доходность пошла. Но это монетизация долевых единиц начинается на статусе триал. Это я понимаю. Вот уже... Я, просто... Да, я да. просто увидела ваш пример по которой вы показали приблизительно, да, если активировать все статусы 1800 с чем-то, да, там долларов округлила да, я, округли. то на выходе получается 4 там, с чем-то. И как бы второй раз какой-то статус активировать, у вас уже типа не получится. Вот что-то из да, этого. Второй, да, второй раз статус активировать не получится. Но это я на цифрах просто показываю, как можно использовать. Вот есть люди, вот есть люди, они инвесторы. Они инвестируют в разные проекты, и в хайпы, и не в хайпы, и подобное. И они рассматривают даже этот проект, рассматривают с точки зрения инвестиций больше никак. Они активируют сразу несколько статусов, то есть trial, бейс, там, сильвер и так далее. Вот. И, соответственно, начинают получать, потому что каждый этот статус, они уже, там, начиная с бейс, они содержат еще долевые единицы. То есть эти люди мало занимаются приглашениями, ну, так с кем-то может поделиться и все. Мало распространяю свою ссылку, им интересен только пассивный доход. Они видят, что здесь пассивный доход составит при вот такой инвестиции вот такие, такие проценты. И есть определенная дистанция. Здесь нету таких обещаний, что вы будете получать, например, 5 или 10% в месяц, или 1% в день. Здесь чистая математика. Некоторые говорят, что там скам, там, пишут что угодно люди, они же не разбираются зачастую. Скамануться невозможно. Здесь, потому что здесь это начисление, чистая математика. Не может быть начислено средств больше, чем в проект вошло. Ну, а учитывая то, что а, здесь сейчас еще это, через некоторое время включится продукт, реальный продукт, который там люди, людям будет помогать продвижению в Телеграм. Не только этого проекта, любых других, кто зарабатывает вообще там, через Телеграм, то вот пожалуйста по сути дела идет продажа продукта через вот такой маркетинг и вот еще такой момент теперь я уже ну вот как бы более-менее вникла здесь надо рассматривать маркетинг то есть вот в ту ширину которую выстраиваешь за счет приглашений тогда увеличивается естественно твоя доходность по привлечению рефералов, партнеров и так далее и тому подобное. Не инвестиции именно, да, как вы сказали, за счет того, что ты там статусы повышаешь, а именно за счет того, что ты расширяешь свою структуру. И от их повышения статуса зависит твоя доходность. Вообще, если задуматься, то все в этом мире, вообще любая доходность, любого магазина, Зависит от того, какой оборот в этом магазине. Ну, это всегда так. И здесь, естественно, тоже. Есть оборот в проекте, есть доходность у всех. И, естественно, у активных доходность большая. Потому что вот с первого вашего нечетного, там, вы сразу 80% получили. С четного 60%, опять с нечетного 80%, с четного 60% и так далее. Это сразу выплачивается, мгновенно идет распределение на ваши кошельки. Вот кто уже получал, там не дадут соврать. Вот. И дальше, пожалуйста, как только вы, у вас там 10 долларов накопилось на, на вашем кошельке, отлично, вы просто кнопочку нажали, идет запрос, естественно, запросы обрабатываются вручную, для того, чтобы не было возможности там как-то взломать проект, залезть на кошелек. Вручную обрабатывается, то есть идет проверка вашего запроса, и вам идет вручную выплата. Вы сразу получаете. Как только получили выплату, бот вам еще предложит оставить отзыв. То есть вы нажмете на кнопочку, напишите отзыв, который опубликуется на канале с отзывами. По-другому отзыва оставить нельзя. Угу, только благодарю. когда вы. Ага, спасибо. И еще такой один момент. Можно ли с нуля, с нулевого статуса, то есть без вот, 10 долларов, накопить на эти на этот статус и, я не знаю, я так поняла, что с накопительного кошелька его активировать? Ну, конечно, еще раз. Если, я вот рассматривал, если у вас статус бесплатный, фри, вы активно подвигаете свою ссылку. Как только человек, любой человек по вашей реферальной ссылке активирует какой-либо статус, вы сразу, даже находясь на бесплатном, получите 20%. То есть 10% на основной кошелек, 10% на накопительный. Сразу. То есть да, даже на бесплатном статусе можно это делать. Но вы, вы теряете этого человека, здесь минус есть. Во-первых, вы зарабатываете не 80%, а только 20%. Вот. И второе, что этот человек, он все-таки уходит и начинает с вашему спонсору строить структуру. То есть да, вы с него будете еще и в дальнейшем получать доход, но структуру он будет стоить вашему спонсору, неважно, какой он был у вас, четный, нечетный. То есть здесь есть минусы и плюсы, но это всегда так. Благодарю. Да, Спасибо. пожалуйста. Спасибо. Так, сейчас Владимир. Да, кстати, я сейчас Владимиру включу микрофон, и потом кое-что еще скажу. То, что касается а, токенов NMT, то есть если вы, у вас есть токены NMT, которые также вот накапливались в другом проекте, то здесь возможность их есть обменять, обменять на долевые единицы MCS, таким образом монетизировать их. Я знаю, что у Владимира много таких, долевых единиц. И, соответственно, можно здесь монетизировать. Но, опять же, еще раз, монетизация включается только на статусе триал. Так, Владимир. Сейчас, одну минуту. Активировал вам микрофон. Владимир Бамбурин. Рука была поднята микрофон активировал, вам нужно его включить и вы можете говорить так еще О, у нас у меня есть слышно? а да вот теперь вас слышно у меня такой вопрос даже два наверное я сейчас на втором на 10 долларов который тариф зашел но у меня я хотел бы дальше заходить но у меня сейчас нет 50 долларов я могу каким-то образом куда-то переводить в наш бот в какой-то кошелек постепенно допустим есть 5 долларов перевел есть 10 долларов перевел накопить и потом апгрейт сделать Ну не апгрейд, а купить за 50 смотрите выводить вы можете свои заработанные начиная от 10 долларов это понятно вот это, потому что есть определенная комиссия здесь, но а, вот смотрите, 10 долларов, Я даже, даже эти 10 долларов, скорее всего, будет ни, ни, нижний предел, будет повышен. Почему? Например, для того, чтобы перевести вам 10 долларов, нужно комиссию заплатить, если УСДТ, ТРЦ -20, это ТРЦ-20, то там порядка доллара. А комиссия а, с вас, которая возьмет, это 40 центов, то есть, ну, по сути дела, даже так. У вас есть накопительный кошелек. С накопительного кошелька вы ничего вывести не сможете. Он для того сделан накопительный, накапливать А с основного кошелька вы можете выводить в любой момент от 10 долларов и выше. И выводите куда хотите. То есть они могут здесь у вас лежать, а можете выводить на свой какой-то кошелек. Это может быть кошелек в системе Relictum, это Trust Wallet, это может быть биржевой кошелек, не имеет значения. То есть, э -э -э. Вы, может быть, меня вопрос не поняли. Я хотел бы за... купить дол... за 50 долларов. Вот. Но у меня их сейчас нету. А постепенно, накапливая там по несколько долларов в нашем боте, потом, когда накопится 50 долларов, я активировал следующий статус. Вот Слушайте, я сейчас... Вы хотите пополнить счет на какое-то количество долларов, то есть не на 50, а на 10 или на 3 доллара, да? Потихонечку собрать 50, вот. а потом уже купить с этих денег. Да, да пожалуйста, вы просто указывайте, на какую сумму вы хотите пополнить. Указываете, делаете заявку, В делаете там... В каком танк... кошельке? В каком кошельке нужно будет накапливаться деньги вот эти? Вы пополняете накопительный кошелек. Сейчас есть, у меня там, допустим, есть 5 долларов, которые мне по распределению пришли. Туда я наказываю, правильно я понимаю? Да, да, да. То есть вот кошельки, и у вас есть аккумулятив валит вот здесь. Ну, я вот делаю, опять же, на экране показываю, не знаю, видно вам или нет. И вот здесь вы можете пополнить. То есть вы нажали пополнить. Если у вас на другом кошельке, вы можете сюда же перевести, на этот обратно-нет, и также пополнить через USDT. Нажали. И здесь написали сумму там. Ну, здесь минимальная, минимальная сумма, по-моему, от 10 тоже пополнение. по там 3 доллара нельзя. Сейчас посмотрим, кстати. Да, минимальная сумма пополнения 10. Вот мы 10 написали, отправили заявку. Выбираете, в какой валюте, там, УСДР, USDT, там, ТРЦ 20. Ну, лучше всего, если у вас есть USDR, там транзакции бесплатные, они более интересны такие, да. Но это только в сети-реликтом. Если есть DASWALET или где-то на бирже, у SDT, ТРЦ, это более дешевое, потому что есть еще возможность пополнить в системе эфириум, но там транзакции подороже. Там транзакция порядка 4 долларов может стоить и даже побольше. А здесь примерно 1 доллар, может даже меньше. Вот у вас кошелечек, на который вы отправили ту сумму, которую вы заявили. И, соответственно, потом хэш-транзакции, ну и так далее. Нажимаете оплатить. А у меня реликтум есть. Я лучше реликтум собрать денежки, а потом перевести сюда, или как? Или через, просто допустим, есть 10 долларов, перевел в реликтум, допустим, где-то на обменнике купил, перевел в реликтум, а тут... А или... На обычном обменнике в реликтум вы не пополните, то есть у СДР, у него есть плюс, там бесплатные транзакции мгновенные, есть минус, это еще не сильно распространенный стейблкоин, поэтому чаще всего используют стейблкоин на базе ТРЦ-20. Ну вот я, кстати, сейчас... Попробую. Сейчас, по секунду, зайду кошелек Relictum и покажу. Да, вот так, выглядит, вот так выглядит кошелечек Relictum. Да? Соответственно, вот здесь у, у меня есть OSDR, то есть здесь транзакции вообще бесплатные, мгновенные и бесплатные. А если отправлять УСДТ, вот здесь на базе трона, вот, например, УСДТ на базе трона, он поддерживает, то еще нужно ТР, ТРХ, то есть сами троны иметь на кошельке, потому что это как бы для оплаты самой транзакции небольшое количество. Это газ, да. Да, да, оплата. Это то же самое, газ и в сети эфириум идет, просто в сети эфириум транзакции дороже, и помедленнее, и подороже. То есть ТР, ТР, ТР, ТРЦ 20, они как бы наиболее интересны. Но... Еще раз, еще один момент, что если суммы какие-то вообще небольшие, просто как бы напишите, поможет вам ну, просто купить эти SDT и пополнить даже карточки. Там используются Киеви ну, кошелек. Я в основном работают ТРЦ-20. Отлично, пожалуйста, ТРЦ-20, ну, сейчас многие с ним работают. И ну, делай... Или сразу же в накопительный кошелек. Да, и они, они у вас в накопительном кошельке будут. Совершенно верно. И второй вопрос у меня. Допустим, можно перешагивать не 50, а за 100. Раз. Нет, об этом я говорил. Все статусы активируются один за другим. Перешагивать нет. То есть, ну, есть, Я понимаю, что есть люди, есть люди, которые там... Я хочу сразу за 1000, да, и потом буду сидеть и ждать, когда мне 3 накопает. Вот. Нет, здесь идет постепенное. Все, вопросы закончились, Владимир? Да. Так, хорошо, здесь еще вот рука. Сунрис, я, к сожалению, не могу правильно наверное, сказать. Давайте попробуем, разрешим говорить. Будете задавать вопрос? Забыл еще. Ну, если забыли, говорите. Вот у меня накопленные, там 6 тысяч есть монет. Вот этих. Я их как-то могу реализовать и купить статус. Нет. Ну, они, не, они у вас, вы их не, не можете реализовать как таковые, потому что это долевые единицы. Это не монеты, там, не токены. Вот, они не выпускались на блокчейне. Это долевые единички. Они у вас есть, и они у вас постепенно с начислением на ваш кошелек, они у вас сгорают. То есть, когда заходит любая сумма какая-то в, э, в систему, то часть этой суммы распределяется на все долевые единицы. То есть, вам даже сообщение о разный том... газ получается. Что? Нет, это не газ, они газ. просто... Просто каждая долевая единичка имеет свою ценность. Вот те, которые у вас сейчас, они бесплатные. Если вы, например, за 50 долларов купите статус, у вас будет 500 и у них ценность будет 10 центов каждый. А сейчас ценность ваших бесплатных – 8 центов, каждый бесплатный. И вот как только вам начислиться, предположим, 8 центов, у вас горит одна. Если начислиться 16 центов, у вас горит две из ваших 6 тысяч. И они постепенно вот таким образом сгорают. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну если больше вопросов нет, то давайте заканчивать эту встречу. Запись тоже я выложу. Кто-то сможет пересмотреть. Но это далеко не последняя встреча. То есть праздники кончились, и теперь встреча был достаточно частый, в том числе и в вечернее время. Если есть вопросы, пишите в чатах. И если вопрос конкретный, уже прямо, да, прямо админу. Заходите вот сюда. Главное меню. Кстати, вот есть меню такое, а есть меню еще быстрый доступ, так называемый. Да? Вот. Поддержка и админу пишите. Дальше общаетесь уже напрямую. Если нужно какие-то разъяснения, в принципе, даже можно будет пообщаться и голосом, если уж у кого-то конкретные вопросы будут. Все, спасибо вам за то, что пришли, уделили время и до следующей встречи.